Медиагруппа «Авангард» представляет. Сокфоруму 77-й год существования. Он начался в 2015 году, наверное, многие помнят. И мы решили, что на самом деле, поскольку он не седьмой, а чуть другой, но про это мы расскажем завтра на закрытии, попробовать подвести некоторые итоги. Ведь действительно тематика соков, она... Наверное, сначала где 2010 года возникало, вот. ну может чуть раньше, и мы попробовали хотели собрать команду, которая так или иначе стояла у истоков старейших соков России и поговорить про то, что было, какие были перетрубации, изменения по дороге, что менялось в технологиях, что менялось в запросах э, внутренних заказчиков, что менялось в злоумышленниках и как. Эта система соковская, создаваемая достаточно давно, эволюционирует к текущему времени. Собственно, представители э, в разные годы старейших соков на этой сцене, кто-то отказался прийти, внутренний пиар не согласовал участие, но тем не менее. Представляю, Сергей Валуйский, Сбербанк, Андрей Дугин, МТС. Евгений Горбачев, Газпромбанк, и Сергей Солдатов, прошедший долгий путь из одного из самых первых соков ТНК через Роснефть в лабораторию Касперска, в общем, всю жизнь, всю жизнь в соках. Ну и я, у меня в следующем году будет десятилетие нашего первого коммерческого сока. 14 апреля будем по-разному юбилей, поэтому, в общем, я считаю, что я тоже могу по этому поводу немножко повысказываться. Вот таким составом мы собрались пообсуждать. По по э давайте попробуем вернуться немножко назад. Не знаю, год в 11 в 12 Там Андрей, наверное, попросил бы тебя начать с Сергеем. Там как, -то вот как, как вся эта история начиналась в свое время у, тебя, у, у вас в МТС? Что было в руках, что было в технологиях, как вообще был подход устроен, насколько это было далеко от того, что происходит сейчас, наверное. Какие задачи решали в первую очередь? Ну, если брать 2011 12 года, то в это время у нас уже пришли вплотную к необходимости централизации событий. Плюс, кроме того, мы уже там потестировали парочку cm -ов. Если кто помнит, даже когда-то были такие прародители CM-ов, как NetForensics и Cisco Mars, которые сейчас уже, ну, практически на рынке не представлены. Мы их прошли еще там до 2010 года. Поэтому в 2011-2012 года нас уже вплотную привели к необходимости собирать нечто в единую консоль. И у нас тогда был такой неудачный опыт интеграции СЕМА с тикет-менеджментом внутри компании. И особенность была какая, что CM, когда новые правила, как вы понимаете, заводишь, он фолсит. И если э, эти все фолсы вдруг попадают в тикет-менеджмент систему компании, которая не предназначена для того, чтобы, а, это фолс, пометить там тысячу инцидентов массово, проходили через упражнения, когда мы инциденты тысячи штук закрывали поштучно. И с тех пор мы поняли, что, ну, наверное переводить автоматически в тикет-менеджмент компании инциденты не нужно. Я слышал, опыт у коллег был аналогичный из других СОКов, но я думаю, тут, тут еще коллеги расскажут свой, скажем так, какой у них был экспириенс. Поэтому... Вкратце, вот к этому мы подошли. А начали мы где-то, наверное, чтобы не соврать, года, ну, с 5-6, э, как совокупность, что есть технологии, которыми нужно это все дело ловить, анализировать, э, что есть какие-то процессы, когда это нужно все-таки э, не сумбурно, где-то что-то появилось, и потом начинаем... Э, копать, понимать, как что делать. И э, люди, которые будут заниматься этим, это должны быть отдельные люди, где-то вот начало формироваться в то время. Но учитывая количество э, систем информационных, глубину проникновения всех информационных технологий во все сферы бизнеса, собственно, тогда это было э, далеко не так ярко выражено, как сейчас. Давала ли какую-то специфику работа операторская? Все-таки сок МТС... Видимо, должен чем-то отличаться от соков нефтяной компании, банковской, или это было плюс-минус похоже, по твоим ощущениям, к текущему уже как коммерческого сока, подключающего разных заказчиков. Специфика, конечно же, есть, но основная инфраструктурная часть, которая внутри компании находится, то есть у нас используются ну, практически те же технологии в корпоративной сети технологии обеспечения. IT-сервисов. У нас те же там технологии предоставления доступа в информационные системы просто там по своим процессам. У нас те же технологии Microsoft, те же Unix системы, просто они заточены под какие-то свои сервисы. Есть своя специфика. Поэтому общая инфраструктурная часть, по большей части, очень родственна другим компаниям, клиентам. Но, тем не менее, есть своя специфика телекоммуникационная, то есть это те сервисы, которые предоставляют какую-то либо информацию, либо какую-то услугу абонентам. Это большая сеть, активное сетевое оборудование, поэтому, собственно, специфика своя есть, но ядро все-таки корпоративной сети очень похоже на всех остальных. Да, понятно, спасибо. Сергей, насколько я помню, солдатов, у тебя вообще тематика Сока начиналась вообще без СИЕМа. Вот даже у Андрея какой-то первый ЦИСК-Марс появлялся. Как там это все время строилось в твоих бывших работодателях? Как эволюционировало на первых годах? Я, наверное, начну с какой-то бизнесовой обоснованности. Так мы все тут сразу какие-то Сиемы, значит, я, я себе пообещал, и, кстати, Леша сказал, я говорю, если еще раз на, этой, на, на, на этом сок-форуме будет сравнивать сок и Сием, я больше сюда не приду. А, и вот опять Сием, Сием. Смотрите, мы, мы стартовали с конкретной бизнес-целью в, наверное, четвертом, пятом, шестом годах. Сеть моего предыдущего работодателя, компания TNKPP, она объединилась в единую. То есть все сервисы стали корпоративно доступными, сеть сквозна, единый домен. Соответственно, такая технологическая идентичность она требовала идентичного подхода к информационной безопасности. То есть э, набор сервисов безопасности в каждой точке должен быть примерно одинаков. Ну, потому что домен единый, неважно, у вас там, не обязательно с Москвой будут ломать, могут сломать с Воронежа, могут сломать с Рязани, могут сломать там, с Саратова, с Нижневартовска, с чего угодно, корпоративный домен единый. И, э, соответственно, сервисная составляющая безопасности тоже должна быть единая. И СОК это был неплохой ответ э, этому вызову, то есть... Э, был определенный базовый набор требований сервисов, которые должны были быть реализованы для обеспечения безопасности вот этой вот единой корпоративной сети. И ну, для цели централизации этого набора сервисов ну, нужна была какая-то какая вот бизнес-функция. То есть п -п первая задача, что решались, это централизация вообще бизнес-функции. Там, там был мониторинг, там был анализ защищенности, ну, именно технологический аудит. Там был э контроль, ну, тогда еще был модно, да, DLP. То есть какой-то набор базовых вещей. И, и дальше уже пошла экономика. Когда поняли, что нужно централизовать, чтобы это работало эффективно, да, коммуникацию упростить, чтобы коммуникацию упростить и внешне, например, с айтишниками будет какой-то единый человек договариваться, чем в 20 там, регионах там, каждый безопасник будет какую-то свою историю рассказывать. Да и IT тоже централизовалось, то что центры компетенции появились, центры компетенции по инфраструктуре, центры компетенции там, по САПу, центры компетенции, компетенции по приложениям. То есть мы как бы, тоже в этом потоке центры компетенции по безопасности сделали, это сейчас это называется СОК. А, а вторая уже экономика, то есть дешевле посадить людей э, в каком-то регионе, чем рассадить их там территориально с учетом там, разной стоимости людей по региону? Тогда еще не особо была возможна удаленка. Сейчас мы можем там где угодно посадить команду и в целом заставить ее работать под одним процессом. Тогда их нужно было обязательно вместе посадить. И вот под этим соусом образовался сок. И ответ на твой вопрос наконец-то. Экономика понятна, да? Изначально, да, действительно не было СИЕМа. Были... Именно операционные процессы кусочные, которые просто централизовали, то есть был, например, процесс там, мониторинга, ну, Алексей Викторович сказал, что сет протектор, это тоже, тоже был СИЭМ, но вот у нас был операционный процесс мониторинга этого сет протектора, то есть находить там какие-то инциденты и пытаться их расследовать, это вот один функциональный участок был. Потом у нас был второй функциональный участок, у нас была система контроля доступа к периферийным устройствам, ее логи нужно было смотреть, там, анализировать, и потом определенные действия, даже были инструкции написаны, что, что делать, там, писать руководителям, что у тебя там данные сливают на флешке очень активно, или, например, неплохо, кстати, флешечные черви детектились вот этой системой DLP, вот, смешно, но... Тоже, тоже, в принципе, находилась. А, то есть были разные функциональные участки, там, ты, и, и они распределялись по людям в соке. Там, например, вот, там, Вася Петров, ты занимаешься сканированием, а, вот твое, твое расписание сканирования, сегодня ты Вартов сканируешь, завтра ты резань сканируешь, завтра ты там, Москву сканируешь, ты всех сканируешь и там, принимаешь какие-то мероприятия по анализу этих сканов. А там, Петя Петров, например, вот ты занимаешься сет-протектором эти две недели. То есть у нас был нарезка функциональных участков, и люди ротировались. Да, у них были разные консоли, да, у них были ну, там, не сильно связанные системы, они там не лили все логи в одно место, но это была уже функция, у которой была ответственность. И когда что-то, какие-то инциденты проскакивали, было понятно, с кого спросить. Да, круто. Спасибо большое. Сергей, ты, как я понимаю, пришел в Сбербанк ровно на процесс большой перестройки. Того, что было раньше, и то, что создавалось... Как-то что было вначале на руках, и почему была, вот, собственно, цель, наверное, пересоздать, перезапустить, эволюционировать функцию, вот, которая, собственно, сформирована в Сбербанке сейчас, там, в 2016, по-моему, 2017 году? Ну да. Наверное, мы такой историю не похвастаемся в банке. Мы не телеком. Здесь вот не хватает, наверное, на сцене ребят из Вымпела, на которых там в конце, там, в 208 207 там тренировались все, мне кажется, в стране как строить соки, в том числе и будущий Solar. Вот, их, конечно, не хватает на сцене. Вот, банки, наверное, все-таки были последними, кто в эту вступил в историю сокостроения. Потому что пошли интеграторы, а потом потянулись банки. Поэтому банков нету этого десятилетнего истории соков. Ну, не знаю, по крайней мере, точно я про Сбербанк скажу. Ребята, может быть, с Газпромбанки чуть раньше начали, ну, расскажут. Вот, у нас вся эта история довертилась в 2014-2015 году, вот, когда появился более менее полноценный Сием, вот, и сразу стал вопрос, ну, что до этого представляло там представляло там кибербезопасность в Сбербанке в 2014 году или в 2015 году, да, это все-таки была больше история про эксплуатацию, история про. Э но ну, не самое быстрое реагирование ввиду того, что Тербанков было много и централизованность была очень низкая. Только начинались программы централизации, поэтому очень сложно было, в принципе, реагировать. Потому что каждый Тербанк это была отдельная история там, со своей жизнью. Вот. Поэтому в 2014 году, как только CM появился, 14-2015 год, сразу возник вопрос, что нужно с этим что-то делать. И делать, наверное, правильно, потому что уже к тому моменту был достаточно серьезный опыт наработан у коллег и в телекоме, и в том числе в интеграторах. Поэтому мы сразу решили начать уже серьезного проекта. Вот. Не пытаться что-то там делать самопально, а уже сделали такую серьезную историю с IBM, которая, в принципе, всем известна. Ассессмент вот. был в 2016 году, вот. и в 2017 мы уже начали полноценно делать процессную модель. Вот. Но если брать десятилетний цикл, то, наверное, 2017 год это больше разговор уже такой о настоящем соков, там, 17 2018 й Потому что мы сразу резко, очень динамично начали по всем фронтам развиваться. То есть не было такого вот длительного гэпа. А что толкнуло к тому, чтобы вот эту ситуацию перезапускать, перестраивать? Внешние факторы, внутренние? Ну, смотри, наверное, толкнула централизация. Потому что как только мы подошли к централизации, мы поняли, что вот текущая наша организация, не готова, ну, организационная структура не готова к тому, чтобы вот этот огромный поток информации, который стал теперь в центре, его эффективно отрабатывать. Потому что на инцидент был день-два, ну, вот, ни в какие ворота не идет. Да? Больше упор был на эксплуатацию. И стало понятно, что вот с этим объемом информации ее нужно каким-то образом структурировать. И невозможно работать в хаосе. Почему и сразу стал вопрос, что нужно что-то делать с процессами, то есть каким-то образом выстраивать. Там и не просто выстраивать l 1 l 2 или 3 а делать какую-то более серьезную историю, с не только функция реагирования, да? и сразу с тратентеллом, сразу с эксплуатационной составляющей, потому что у нас нагрузка эксплуатационная была очень высокая. Мы, в отличие от многих, наверное, соков, еще и активно занимались эксплуатацией и сопровождением всех средств защиты. Поэтому все это надо было вот увязать вот, в единые конструкции, в единой процессной модели. И целый год мы потратили, вот, считай, 16 ну да, и 16 17 год мы потратили на АССМА, на то, чтобы эту процессную модель выстроить, и его штатную структуру вот, это делать, все, создать. Да, спасибо. Действительно централизация и упорядочивание много где становилось стимулом. Жень, там можешь ли как-то… Ты чуть позже пришел в команду Газпромбанка, но тем не менее какой-то референс, вот как в твоей уже жизни это было устроено. Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, лично я не могу похвастаться, что стоял именно у истоков создания СОКа Газпромбанка. Но точно могу сказать, что в 2011-2012 годах ассоциационный центр уже присутствовал, и, ну, наверное, стоит затронуть такой вопрос, что же тогда вообще для кредитной организации был сок, потому что для коммерческих соков это понятно, это ну, экономика, это так сказать, услуга, это получение прибыли. И здесь действительно можно заходить с идеей сбора событий, аналитики и, так сказать, предотвращения атак. Но что такое был банк в 2010-2011 годах, давайте вспомним для нас. Первостепенные задачи все-таки были, это большой фрод на Юриков. Физики, ДБО, по сути, начинали развиваться но ну, большая часть это все-таки вот, по, по моей личной практике это защита юриков и работа в этом направлении. И, конечно же, если есть первостепенные задачи немножечко другие, которые надо решить, то соки, сиемы ⁇ это для банков, наверное, большинства того времени ⁇ это все-таки ну, некий уже... Уровень развития и достижения там, определенного там, как бы тавтология э, ну, уровня. Да. Поэтому, э, вот, в принципе, что хотел сказать вот на тот уровень. С моим приходом в Газпромбанк, это действительно уже был, я затронул э, проекты по развитию инвестиционного центра. Это, наверное, немножечко уже вперед можно пойти. И э, что стало? Понятно, что сиемы есть, процессы есть, люди есть, все, наверное, уже и работает, но встают вопросы уже немножко другого характера. Но ну, мы находим какое-то событие, мы коррелируем его, да, возникает инцидент, где возникает инцидент, но ну, на каком-то сервере. Для руководителя какой-то сервер – это ни о чем. Ему нужно понимать, в каких процессах происходит сбой, и он хочет эту связь видеть, а еще лучше, если эта связь как-то может ложиться уже на влияние, на какие-то деньги и так далее. Вот это там, первая скажем так, задачка, которая решалась. Другая задачка. Мы уже встаем над тем вопросом, а как реагировать? Можно ли максимально что-то автоматизировать? Ну, например, не только руками там отписывать администратору там экрана о блокировке какого-то IP-адреса, а уже автоматизированно давать задачу скриптом на блокировку там по получению этого фида. Ну, соответственно, это уже тоже встает такие задачки. Ну, и так далее. То есть мы переходим уже к большей автоматизации, так сказать, улучшения, визуализации, и, конечно же, для руководителя, представления наших там результатов. Ну и в первую очередь это, конечно, там выявление мошенников, атак и так далее. Понятно, спасибо. Ты довольно важный тезис, по-моему, затронул. Вообще, про это много говорят, что на самом деле одна из болевых точек вообще работы любого там СОКа в том или ином виде, это история про менеджмент Без понимания активов, без понимания, как компания устроена. Ну и у собственно у аналитика СОКа никакого контекста полноценного нет, а уж тем более у бизнеса эти мистические IP-адреса, в общем, никакой понятной картинки ему не дают. И я вот знаю, что в Газпромбанке это было устроено, вот, работа с 7 SMDB. SMDB, вообще IT-шная функция классическая, была забрана в ИБ, и ведение SMDB-шной базы, в общем, было приземлено в подразделение соковское. Ну, да, действительно, это так, и на сегодняшний день мы сейчас ведем эту базу своими силами, Понятно, что есть дискаверинг инфраструктуры со стороны IT-блока, но вся информация сливается к нам. И работу по связи хост, сетевая компонента, автоматизированная система проводим мы, так называемые сервисно-ресурсные модели формируя. И, конечно, для нас эта работа на сегодняшний день является одной из основных. А хотел бы попросить других коллег поделиться, как это... Было устроено сейчас, было устроено. То есть все-таки это взаимодействие с IT, если да, как удалось его наладить, если функция забиралась, то опять же, как удалось вот эту всю историю в общем глубоко айтишную втянуть в ВБшный штат, в ВБшные руки и работать в этом подходе. Я поделюсь нашим опытом. Система инвентаризации и автоматического дискаверинга информационных ресурсов компании у нас тоже внедрилась где-то лет порядка 10 назад. У нас это IT-шная функция. Информационная безопасность вместе с IT у нас довольно плотно взаимодействует в решении многих вопросов. И я помню, что вот лет 10 назад... Лично я э, тоже работал с it айтишниками, которые э, допиливали систему инвентаризации. Э, я, учитывая там, свой прошлый опыт работы э, в области э, администрирования IP, MPLS, сети и фаерволов, я им давал рекомендации, каким образом, откуда собирать э, информацию, там, э, где что, как из таблиц выгребать, где, каким образом еще получать доступ к тем или иным ассетам, потому что изначально системы инвентаризации, которые ориентируются на, там, например, отклик в виде ICMP ответа, они могут не дождаться ответа от того, у кого это заблокировано, в то время как в таблицы будет и так далее. Поэтому это у нас все-таки функция IT, но информационная безопасность с IT у нас в очень многих вопросах плотно взаимодействует и, честно говоря, я доволен, да, у нас бывают с ними частенько конфронтации, потому что у них свои параметры доступности сервиса или скорости вывода продукта, которые иногда за счет нас все-таки немножко притормаживаются, но они тоже понимают, что это не от там, синдрома вахтера происходит, а потому что все-таки лучше сейчас немножко дольше запрягать, но дальше быстро ехать. Наверное, я давайте, расскажу. Интересный опыт у коллег, кстати. Первый раз вижу, чтобы сок вел в 7 Это такая интересная история, действительно. Вот. Много что видел, но не видел, чтобы 7 было в соке. Вот. Мы взаимодействие с сате решаем очень просто. У нас огромный пласт эксплуатации. В принципе, все средства защиты мы эксплуатируем сами. Ну и соответственно мы настолько в контексте того, что происходит в IT, что мы участвуем во всех инцидентах, мы участвуем во всех регламентах, мы живем по всем процессам Чинджа и так далее. Инцидент менеджмента, в CMDB в полный рост. Ну, то есть вот эта функция эксплуатации нам позволяет не отрываться от реальности и не переходить вот в такую область бумажной безопасности, когда ты делаешь распоряжение и не понимаешь, как оно на земле потом будет реализовываться. Поэтому важный момент. Много где эксплуатация передается в IT, и информационный безопасность просто так присматривает там за правилами, за каким-то регламентом, а мы вот прямо в полный рост эксплуатируем, поэтому всегда с IT в одной лодке. Да, круто. Серега, как в твоем а, разном о... опыте, наверное. Да, ну, смотрите, я про ТНК буду с вами рассказывать. Про Роснефть не буду рассказывать. А в ТНК функция 7DB чная чисто функция. То есть э, все э, активы там были перечислены. Дисктопы, которые выдавались, они выдавались со склада, они сразу регистрируются в 7DB. Но функция инвентаризации была моя. Я даже сам писал скрипты, ну, даже. Я тогда их много писал, э, которые лазили по свечам и смотрели, что там на портах, какие MAC-адресы. И MAC-адрес уже он в 7DB обозначался. И таким образом я мог сделать маппинг э, того, что я нашел подключенного в сеть с тем, про что IT знает. Ну и, соответственно, там стандартная тема. да, Я мог сходить на роутер тем же скриптом, посмотреть, какой у него IP-адрес, например, у этого MAC-адреса. Мог, мог сходить в логи домен-контроллера, да, посмотреть события входа в домен, посмотреть какой там логин по логину мог понять, а кто это такой, там в тоже то, то АД написано. Поэтому вот инвентаризацию всей этой истории, это функция моя, да, Это ну как считаете, это технологич, часть технологического аудита, я там уязвимости по сканеру, заодно инвентаризацию сделаю. Вот, а именно учет активов, это IT-шная тема, но у меня был мостик в, из моих баз результатов инвентаризации в айтишной базы активов. Спасибо. Ну, хорошо. Как-то исторический хост мы, наверное, затронули. Хотелось дальше поговорить, наверное, про такое развитие, про эволюцию. По-моему, практически все секции, которые на время обсуждали, сейчас все говорят про СОК именно как историю митигации хакерских атак в разных способах. Функции, которые обсуждали мы с вами, они, конечно, эту задачу тоже решают, но тем не менее, скорее, такие систематизирующие. И вот, наверное, хотел поспрашивать вас, когда у вас вот были или не были в свое время какие-то эволюционные процессы, связанные именно с хакерскими атаками. Могу поделиться своей историей. Для нас мы начинали в 2012 году, когда, собственно, строить все это, конечно, первые заказчики хотели, ну, на самом деле, примерно того же, о чем мы только что говорили. Это либо упорядочивание процессов, упорядочивание взаимодействия, упорядочная контроля за EBA, либо compliance. Заказчиков было много банковских, и тут я вот с Сергеем согласен, большинство клиентов хотело PCI-DSS. Красивую бумажку, но очень мало кто на самом деле думал о том, что такое СОК. И уже раза два упоминаем за сегодняшний день на разных кусках разговоров. 13-14 годов в жизнь пришел Карбанак. Группировка, которая начала просто массово вытаскивать из банков деньги, ровно по причине того, что ну, процесса нет, процесса не существует. Вектор атаки был такой, который ну, казалось на том этапе для классических СЗИ не очень очевидный. Фишинговый вектор, после этого использование админтула в лице админа проникновение в инфраструктуру, ну и вывод денег через уязвимость в процессе реализации рейсов. Ну там банкиры знают, кто не знает, почитайте, на хабре было хорошее материалы. кто-то назвал его карбонак, кто-то Анунак. Но тем не менее для нас прошла некоторая ломка сознания у заказчиков, то есть банковские клиенты массово пришли подключаться к сервисам сока и автоматически это совершенно другой подход к оказанию услуги. В нашей жизни появился threat intelligence, в нашей жизни появились инциденты, заточенные именно на выявление разного рода хакерских тулов, и это заставило нас трансформировать себя внутри. Вот были ли такие переломные моменты, опять же, связи с внешними векторами, с внешними атаками там, у кого-то, или, тем не менее, это все как-то развивалось, естественно, не революционно, а как-то более-менее систематически, как для вас, вот не знаю, 14 -е, 15 -е годы, когда на самом деле не только банки попадали под вектор угрозы, энергетика стала в зоне интереса, в лице соседних государств, как сейчас принято говорить. Да, Но ну вот, просьба в том, как... Андрей, расскажи про, про свой опыт. Да, я поделюсь своим опытом. Мы, как я уже рассказывал, СОК создавали довольно давно, довольно, скажем так, не быстро, но тем не менее... Э, все это централизовали в одно, в одно место, назовем это так. И потом мы поняли, что, наверное, можно каким-то образом монетизировать эти знания и создавать коммерческий сок. Но при этом нужно было понимать, так, а вот у рынка должен быть какой-то драйвер. То есть, если сейчас у драйверов на рынке сока у клиентов, ощутимых драйверов довольно большое количество, то несколько лет назад, это было не так очевидно. И в том числе в некоторых случаях вот клиенты просто к нам обращались, говорили, у нас тут как бы инцидент, а вы не могли бы нам помочь что-то посмотреть, проанализировать, проследовать. То есть, естественно, детали инцидентов я называть не буду. И вот приезжали, когда-то я приезжал, когда-то ребята приезжали. Мы анализировали, смотрели, и клиенты понимали, что да, вот как в прошлой сессии у вас обсуждалось с ребятами, что взяли разок, полечили, но ну, а потом надо, чтобы все-таки иммунизировать как-то, и клиенты понимали, что им нужно иммунизироваться с помощью сока. И то есть был бы вопрос, ребята, а вот это мы могли бы определить на ранней стадии? Конечно, могли бы вот в этом случае так, в этом случае так. И тогда мы поняли, что вот, в принципе, как минимум один из таких драйверов есть. И на базе вот такого созданного спроса мы потихоньку и стали коммерческим соком. Да, спасибо. Для всех остальных хакеров. Ну, Сергей, вы начинали строить ровно уже все сразу с ТИМ, с расследованиями. Как не, у меня интересная история. Расскажу, наверное, не с 2014 -го года, а с 17 -го. Вот была интересная история с Ванакраем, которую многим как бы голову на место поставил, вот, в стране, в принципе. Вот. А для нас эта история была интересна тем, что мы как раз полгода э, были в проекте соковском. У нас появились только первые процессы, мы только начали как-то жить, и тут нас накрывает в мае Ванакрай. И это было, конечно, хаос, как снутри, как снаружи, вот к вопросу там никто не мог разобраться, как это все распространяется. Все друг друга спрашивали, дай, дай мне тушку, там, по реверсить, там, в том числе там, и в Касперске мы звонили, кто только не звонили, там ко всем обращались, в общем, все были в хаосе. В общем, такой для всех, мне кажется, очень был показательный момент, когда все поняли, что нужно как-то объединяться, иначе в одиночку просто всем не выпадет. Никто даже не понимал, что сканировать на периметре, чтобы понять, там ты защищен или не защищен. И вот э -э, этот хаос пришел в скоростный момент, когда у нас процессы были еще такие сырые-сырые. И потом, когда появился случился нот Петя, буквально там через несколько месяцев, очень хорошо был заметен прогресс, как вот эти два, там, по два месяца прошли, по конец июня был, вот. насколько за эти два месяца после вот этого инцидента мая 2017 года все очень быстро собрались и поняли, что все-таки вот, процессы, организация и вот, паника, они очень сильно... Как бы паника вредит, да, процесс участия не помогает. И то, что мы делали с нотпети, уже была как бы осознанная, понятная история реагирования, понятно, куда звонить, понятно, что делать, понятно, что закрывать. Потом по осени были еще там пару-тройку шифровальщиков, но там была уже история. Такое, знаешь, было ощущение, что ты уже более-менее контролируешь ситуацию. Вот, вот 17 год вот этими тремя как бы, заражениями для нас был очень такой показательный, и мы вот прям по ним отслеживали уровень нашей зрелости и готовности к таким атакам. Вот к она мы точно были не готовы. Да, на самом деле 2017 год, действительно, я хотел эту тему коснуться. Он, на мой взгляд, должен был как-то сильно повлиять на функции СОКа. Вот, там, контроль уязвимости до этого мог быть снаружи, внутри, и взаимодействие с IT могло быть самым разным, вот у кого как-то картинка сложилась, для кого действительно «Она-Крае», нон петь дальше был «Баттер Действительно, что-то поменял в жизни вза во взаимодействии или ну, отбились, или вообще это не наша проблема, мы сок, мы мониторим, а то, что шифровальщик залетел, ну, так бывает. Ну, я уже говорил, могу коллегам. Дать. Да я на самом деле просто хотел поддержать Сергея и, наверное, может быть, такую тему или вопрос поднять но действительно как ни странно звучит но благодаря атакам благодаря вирусам да там шифровальщикам вообще и развивается наша отрасль в том числе и сок вот потому что ну как банки понятно что кто-то наверное подвергся атаки реализовалась кто-то прочитал в новостях кто-то смог это обосновать перед руководством и так сказать заложить бюджет и построить то что там строится поэтому наверное действительно если кого-то и подстегивает реализованная атака, то, наверное, там в 80% случаев это уже, наверное, приходит новая команда и строит сок. Ну так, если абстрактно говорить, а не говорить там про конкретные организации. Да? А по большей части те команды, которые, наверное, строили, их подстегивали именно новости, вирусы, риски, боязнь, ну и, так сказать, умение донести эту информацию своевременно и корректно. Я еще хотел бы согласиться с тем мнением, что 2017 год все-таки с точки зрения создания спроса на сервисы кибербезопасности э, и понимание влияния кибербезопасности на бизнес, наверное, стал все-таки переломным моментом, потому что я еще помню лет 10 назад, когда э, внутри компании решаются какие-то вопросы и некоторые там, ну, немножко оторванные от технологической э, части подразделения, там, ну, фактически даже ха-ха-ха, хакеры ваши, ну, что эти ваши хакеры. Э, 17 год нам показал, что вот эти ваши хакеры, могут абсолютно там, парализовать бизнес-компании, они могут остановить, там, я не знаю, они могут остановить заправки, потому что цифровизация бизнеса все идет и идет и развивается, драйвер у драйверу этого, собственно, оптимизация, капитализация, повышение управляемости, рост компаний, и при этом, учитывая проникновение информационных технологий из сопровождающей плоскости, где просто файлик в Word нужно набить или в Excel, в Excel, в плоскость управления. Роль этих систем все повышается и повышается. И поэтому, если зашифровать тот же компьютер, на котором просто э, секретарь набивает файлики, да, мы потеряем работу этого секретаря. Но это можно восстановить там из бэкапа файлового сервера за э, сутки. Э, но если вдруг э, шифровальщик попадет там, в систему управления чем-то, что в реальном мире предоставляет ощутимые сервисы, то есть это то даже кофейный аппарат тот же, э, это уже будет ощутимо. И вот бизнес у многих компаний тогда начал задумываться, да, все-таки это очень серьезный вопрос. Ребята, у нас сок обычно ассоциируется с мониторингом, ну это когда люди получают алерты и потом их как-то тряжат и придумывают реагирование я богу не могу понять, как эта штука поможет против Вона-края, где нужно реагировать мгновенно, это только автомат сделает быстро. Если есть, там есть в прослойке человек, это сразу же работает медленно. Да, есть другие сервисы: СОК, какой-то анализ защищенности, какой-то, например, Фред Intelligence тот же. Да? Мы там, ну, просто Вона краю начался там, ну не в России, мягко скажем, да, он там в Европе начался. Ну, в Европе, почти в Европе, да. И э, как бы мы вот в лаборатории узнали, ну, оттуда. И, и, в принципе, ну, как бы Россия уже была защищена в тот момент, когда она к нам пришла. Поэтому, ну, как бы обновляйтесь, и все будет. Я другое хотел подсветить, э, что по поводу... А потом, говорите. Знаешь, я тебе скажу, а как узнали, да? Вот мы узнали в 8 вечера, в пятницу. Знаешь, вот вся Европа знала об этом в 2 часа дня. Если мы узнали об этом в 2 часа, может быть, мы не бегали, как и в пятницу, когда уже никого нет, в 8 вечера, понимая, что что-то в стране происходит. У смешнее. У нас Европа пришла за центр-респонсом. То есть ну, у нас, мы же в Европе тоже оказываем сервисы. Они говорят, у нас тут проблемы. У нас, ну а нас что? Мы детектив, все хорошо. Вот. В этом-то и вся проблема. Узнали мы там на 4 часа раньше. А если мы еще узнали, что нужно закрывать, то есть э, сам сканер, который, в принципе, находит бак в эту самую уязвимость, да? он был готов там, в 2 часа ночи только. Уже месяц прошел, ребята. Не, ну, Уже месяц, прошел месяц. Месяц. Это другая история там, с точки зрения закрытия уязвимости. Я а по вот А вот с точки зрения работы в моменте, да, в 8 вечера узнали там с 8 до 12 все стояли на ушах, потому что никто не понимал, как и что, что конкретно нужно заказать, какой патч. А те, у кого была неподдержима винда, те вообще не понимали, чем подчиваться потому что даже патча нет. А Microsoft сделал патч на утро. Поэтому я... вот, вот, вопрос вот этой ночи, на утро был патч, но ночь прошла для всех очень-очень бурно. Патчи-то были, но давайте будем честными. То есть, когда выходит патч, ну, я не знаю, есть ли такая компания, у которой... Цифра 100% патчей устанавливается, там, ну, не знаю, даже за 2-3 месяца. Да. Вот именно 100%. Я не, говорю, я не говорю о том, что там 99% с лишним, не считая чуть-чуть какого-то легаси, где у нас какие-то компенсирующие меры. Вот если бы реально патч-менеджмент на 100% был налажен во всех компаниях, вот я думаю, это бы ну, очень сильно усложнило жизнь злоумышленникам. По эндпоинтам да, по серверам нет. Вот эти, скажу. Есть такие компании, есть такие компании. По серверам, потому что это можно сделать только определенные окна сервисных работ. Вот, вот, вот. Да, вот по эндпоинтам вот, это можно вот, сделать. А сто... Нет, так когда я говорю, говорил 100%, я имел в виду не только эндпоинты. С эндпоинтами понятно. Эндпоинт не требует постоянного включения, он никакого сервиса не оказывает. Это да. То есть вот именно 100% всей инфраструктуры. Не, ну в любом случае, если бы было бы подчивание, то угроза была бы значительно меньше. Особенно вопрос периметра всех волновал. Что первая история была с периметром. Мы просто сканировали весь периметр, понимая, не торчит ли там 443 на периметре. И вот это была самая болезненная У вас история. нет биос на периметре. Не уже не это может быть. Ты подумаешь, как бы там огромная инфраструктура. Да, по поводу вот. переломных моментов я хотел еще заметить, что, ну, конечно, для ЛК это. Это дуку-2, да, там все написано, все знают эту историю душещипательную. Собственно, наверное, сок появился благодаря вот этой, вот этой ситуации. А еще хотел подсветить такую вещь, что на самом деле ЛК, она все продукты, ну как бы, у себя использует. И вот ну, мы пришли в 2016 году с соком, и мы сделали сервис МДР на базе технологий, которая в 2013 году была придумана. Это важно понимать, что в 2013 году внутри лаборатории Касперского использовался продукт который, в принципе, делал МДР. Ну, для внутренних нужд, конечно, он там не, не, не, не публиковался, как бы, ну, у нас просто те же продукты используются, но немножко э, там, другие у него там, конфигурации. Вот. То есть, э, переломный ДУКУ-2, технология старая, э, в 2016 году его маркетировали, превратили в оказываемый сервис, и Сбер был одним из первых, кто это еще смотрел, еще, скажем так, плохо работающим, у нас было мало автоматизации. Мы много телеметрии лопатили вручную. Потом как раз вот эта практика лопачения вручную превратилась там в те самые ханты, в те самые EOA, в те самые корреляционные правила, которые сейчас вот, ну, позволяют это немножко быстрее делать. Спасибо вам. Да, спасибо. Я действительно, на самом деле, мне кажется, что мы примерно про одно и то же говорим, что на самом деле прошла какая-то трансформация сознания. Сергей Колтатов правильно говорит, что СОК очень про, про мониторинг. Но мне кажется, что вот в этом диапазоне с 2014 до 2017 года в головах у всех случилось изменение, что СОК это центр экспертизы. Пуйба. Советчик, предсказатель, подсвечиватель, не только выявитель, но еще и как-то рассказчик про то, как завтра будет страшно. И это можно разными терминами облагать: это там veneраbility management, threat intelligence. Там прогнозирование, все что угодно, но кажется, что вот в этом месяце произошло тот же терминологический сдвиг, потому что из центров мониторинга все это больше становилось из центров ситуационных, отвечают за ИБ совокупно. И, наверное, примерно все мы в разных апостасях скорее такие задачи решаем вне зависимости от того, какая компания, какая отрасль, какие задачи, как, как, как мы устроены. Сейчас, наверное, хотелось бы двинуться в день текущий и так поговорить про сегодня и про завтра. Тут, наверное, попросил бы всех высказаться. Вот мы все стартовали от даты там, от 11 до 2017 года, сейчас мы находимся в году 2021. Вот если мы говорим про, не знаю, технологический стек, наверное, в первую очередь, технологически экспертный, вот. чем мы обросли за это годы год в плане технологий, экспертизы, там, подходов, и куда двигаемся дальше? Вот. Если кто-то готов разделиться своими условно-публичными планами, потому что в планах технологическом возникают, то там было бы интересно послушать, как вы видите текущее состояние и завтрашнее. Ну, я поделюсь. Это, конечно, будет очень э, скупой кусочек информации, но в целом за вот эти годы мы поняли такую вещь, что в соке под наши нужды, когда у нас есть... Наша команда со своей экспертизой и со своими потребностями уже внутри сформированными, нам все-таки нужна своя разработка, невозможно, по крайней мере у нас, с не небезлимитным бюджетом, выехать полностью на коммерческих вещах. И наши ребята создавали некоторые продукты еще задолго до того как коммерческие вендоры начали делать что-то ну, более-менее съедобное и создавали это, ну, некое такое наколеночное решение, которое просто, там, минимальная какая-то ARP-платформа сначала, которая там просто показывает инциденты. Вот ребята создали, они поняли, что вот это им нужно еще до того, как вендоры начали это продавать. Потом еще у нас возникла необходимость анализа безопасности конфигурация активного сетевого оборудования на наших масштабах, который измеряется сотнями тысяч, если бы мы покупали коммерческое решение, цифру, ну, я себе боюсь представить, сколько бы это обошлось. Мы разработали самостоятельный свой продукт, он, естественно, имеет не столь красивый интерфейс, у него нет такого богатого количества рюшечек, фишечек, красивостей, которые имеют Enterprise вещи, но, тем не менее, он на 100% наши потребности закрывает, и он нам не обходится там, в э, миллионы долларов. И я считаю, что мы, ну и, наверное, не только мы, вот э, многие соки в этом направлении как-никак двигаться будут. Даже если э, собственная разработка не является абсолютным приоритетом э, у сока, то все равно что-то э, для оптимизации э, мы точно будем делать и во многих случаях даже опережать э, коммерческих вендоров, по крайней мере в той части, которая прямо нам сейчас здесь нужна. Любой Сергеев. Здесь не очень хорошо нас сравнить, потому что мы, мы компания, которая пишет софт. И, конечно, мы будем продолжать писать себе софт. Это безусловно. Но я всегда люблю говорить простыми лозунгами, что... ну И, и, и знаете, мои лозунги, они вот за годы работы... Я, я, в принципе, каждый день вижу какое-то ПТ. Там, того или иного заказчика. Ну, и я знаю, что это не миф, я знаю, что human driven attack, это, собственно, растет. А, я к чему все таки говорю, что на самом деле, если ты хочешь ловить уникальные атаки, да, то тебе край как нужно делать уникальные технологии. Ну, без этого никуда. Ну, вот а, опять же, вот я скажу сейчас какую банальную вещь, что у нас инфраструктура там, где как конвейер, вот это обогащение нашей телеметрии и конвейеры там и корреляции полностью наш. То есть у нас там не стоит ни спланк, ничего такого. А, и это не случайно сделано. А знаете почему? Потому что мне нужно туда быстро вносить изменения. То есть у меня фактически, у меня, у меня там полный agile. У меня CICD вот из, из, из, как бы из технологии обнаружения. Там. У меня а, мой, мой TI там, с инцидентов, с, с расследований, он, он туда идет Фред и он идет это постоянно, и мне нужны новые, например, быстро, новые технологии обработки этих данных. Какие-то банальные, может, вещи говорю, но если кому интересно, мы можем углубиться значит, в детали. И, ну, к сожалению, я не видел на рынке таких продуктов, которые так вот быстро могут модифицироваться под меня от российского заказчика. Я много лет работал в заказчике, лет 15, наверное, я приходил к ним с фичами, они говорят, знаешь, у меня российский рынок, это 1% вообще моей прибыли, поэтому твой CR, он будет вот, ну, где-то там стоять. Ты, конечно, мачурный парень, но ты не приоритетный. А сейчас я, ну, я вообще хозяин. Я прихожу, я легко обосную. Вот, вот смотрите, инциденты. Вот я хочу это делать быстрее. Я вам даже экономически сейчас покажу, насколько быстрее это буду делать, насколько меньше аналитиков вам нужно будет нанять. Потому что, извините, им масштабируется людьми. Ну, сейчас вот Сергей поддержу. Мы за последние три года. Даже, наверное, 4. Мы в 2017 году начали активно нашу платформу перерабатывать. Мы ее полностью переделали. Это абсолютно полностью. Последний вендорский продукт. Ну, иностранный, да, у нас еще остаются наши российские разработки частично. Последний вендорский мы выводим через две недели. То есть у нас полностью переписано ядро корреляции. И через 2 недели перенос правил всех завершаем, и у нас полностью свое ядро корреляции. Вот. У нас своя TI-платформа за три года написана, достаточно мощная. Там, не знаю, кто-то может быть знаком, кто-то не знаком, но у кого будет желание, приезжайте, покажем. Вот. То есть мы тоже пошли по пути вот, полностью переработки всего стэка. У нас платформа кибербезопасности сделана общая. Ну и предпосылки какие? Первая предпосылка, конечно, вот та гибкость, которую ты не получаешь на вендорском решении. Вот. А второе, это, конечно, объем и масштаб э, инфраструктуру сейчас у нас 2,5 миллиона EPS ну, можно вдуматься да сколько-то если это посчитать в деньгах там вендорских продуктах это будет там даже просто даже деньги огромные вот, не говоря о том что на таком объеме нужно еще обеспечить какую-то гибкость это, ну, это очень сложная задача поэтому мы перелопатили просто весь стек вот, и сейчас вот в этом году мы практически полностью отказаясь уже от всех вендорских продуктов. Да, очень круто. Я бы на месте вендоров бы задумался, когда крупнейшие заказчики одумывают о том, что их решение их не удовлетворяет, то это, наверное, повод что-то пересмотреть. Да, ну, коллеги, я, наверное, частично уже затрагивал то, что у нас сейчас функционирует, и уже предыдущим рассказом немного затрагивал то, что мы модернизировались. А, Но ну, Для нас на сегодня и там на будущее, конечно же, ну, в первую очередь это э, бесперебойное функционирование, это наличие IRP, Threat Intelligence платформы, это внедрение и использование EDR, тех технологий, которые позволяют э, достаточно быстро, своевременно выявлять, коррелировать события. Понятно, что это сбор со всех возможных доступных источников и э, максимальное покрытие. Но на будущее, наверное, нужно смотреть, ну, по крайней мере, нам, как банку, кредитной организации, для того, чтобы нас воспринимали не только как надзорный некий контролирующий орган, а еще и как некий внутренний сервис, чтобы к нам отношение со стороны коллег, ну, скажем, было более доверительным. И я думаю, что вот эта вот совместная работа, она даст хороший результат. Да, спасибо. Спасибо. А насколько на вашу жизнь повлияла удаленка? Там, понятно, что все так или иначе на нее ушли, но, насколько, вот, не знаю, сейчас большой тренд, а давайте возьмем по человеку в каждом городе и попробуем из них сделать сок. Вот там для вас это ответ, для вас это решение, для вас это проблема за счет того, что люди, которые до этого были недоступны, другим работодателям теперь становятся доступны. И вот как вы себе, для себя команду строите? Вот, там, Повлияла ли пандемия на жизнь в СОКа в плане кадров? Ну, На нас особо не повлияло. Мы как работаем в большей части в офисе, так и продолжаем работать. При этом, конечно, когда вводятся определенные режимы не посещения, ну или там объявленные были, так сказать, в кавычках праздничные дни или нерабочие, я уж не помню, как их называли то, конечно, люди работали удаленно. Для этого мы технологически в целом были готовы. В начале пандемии немного поприседали для того, чтобы организовать этот удаленный доступ. Но на кадровый состав я бы не сказал. У нас никаких таких изменений не было. Бежать там в сторону регионов нет. Наоборот, мы всех своих региональных АИБов перевели под свое крыло. Со своей стороны хочу сказать, что удаленка нам принципиально не повлияла на принцип работы, просто мы поняли, что в принципе человек может работать удаленно, но при этом работать постоянно удаленно и эффективно ну, умеют единицы. Все-таки специалистам нужно собираться в офисе общаться, это может быть не каждый день но это нужно, потому что многие вопросы, которые можно решить просто там, повернув голову, спросить, Вася, там вот эта штука. Вот, все, проходит пару секунд. При удаленке им нужно либо постоянно где-то в каком-то чатике сидеть, ну, чего вряд ли кто-то делает, либо там нужно хотя бы просто написать в мессенджер, а это уже там и мысли сформулировать и прочее. Ну, в общем, Немножко замедляет процессы. И вот эта вот схема, о которой ты, Володя, говорил, что по человеку в каждом городе, на мой взгляд, вот, вот так, сок, так СОК не будет работать эффективно. Все-таки, да, возможно, частичная удаленка специалистов. И это тоже было во время там, выходных Шредингера протестировано, это даже, по сути, можно назвать реализацией дизастер-рековери-плана для СОКа, но тем не менее, там на постоянку посадить по каждому человеку в городу, в, в разных городах, и чтобы это был один единый СОК, возможно, просто я еще не умею организовать людей. Как, чтобы они эффективно работали. Но я на данный момент боюсь, что ну, не получится сделать это настолько хорошо, как есть у нас сейчас, просто в, не, в нескольких центрах компетенций. Ну, вон, Василий, я, я начну. Вот. Я бы с двух сторон на самом деле удаленку смотрел. Одна сторона, когда твои сотрудники на удаленке, другая сторона, когда все остальные на удаленке. И одна и вторая для СОКа как – бы, два вызова. Потому что мы за неделю вывели на удаленку 50 тысяч человек. Для банка это вообще история такая. Банк вообще консервативный в этом плане всегда. Институт И вывести 50 тысяч за неделю на удаленку для СОКа – это такая стрессовая история. Потому что теперь все надо мониторить, как-то организовать, как-то за этим следить. Это одна история была. И она позволила понять, что такие задачи мы решать можем. Плотно сойти, но в такие короткие сроки можно решать. Другая задача это был сам сок. Что делать с удаленкой для сока. Я теперь понимаю, что удаленка не остановит работу. Есть, если у меня весь сок идет на удаленку, я продолжу точно так же работать. Для меня это там хороший опыт. Но я также понимаю, что уходить на удаленку э, хорошо, когда люди уже плотно поработали вместе. Тогда удаленка для них это такая как бы ну, нормальное продолжение, логичное. Если они не знакомы, и на удаленке только вот, как бы, приходят новые сотрудники и сразу на удаленку, это, конечно, история такая сомнительная. Ну, Кто-то с этим нормально справляется, кто-то не очень. Вот. Но когда люди хорошо друг друга знают, для них удаленка понятная история. Там Вася, Петя, все знаю, быстро там решается история. Но мы другие вещи попрактиковали в СОКе. К примеру, вот у меня дежурные смены заступают в разных, в основном в резервном СОКе. Вся дневная смена заступает в основном в СОКе, ночная заступает в резервном СОКе. Для того, чтобы они не пересекались, и в случае, там, если там заражена будет одна смена, там, заражение, разорвать вот эту историю по дежурным сменам, тоже такой интересный опыт из, из пандемии. Заодно резервный сок не простаивает, а постоянно каждую ночь он, там, он в работе. Тоже интересный опыт из серии про удаленку. У нас. Э, я сейчас уже абсолютно уверен, что удаленка это плюс. И я объясню почему. Вот эти все контроли, которые необходимы для организации удаленной работы, как то асинхронная коммуникация, как эффективный онбординг, эти все вещи, они исторически у нас есть, потому что у нас люди сидят в разных часовых поясах, и они порой не видятся вообще. И вот эти все там, передачи смены, документирование всех коммуникаций. Это, это ну, очень важно там, для разбора полетов того, тех же. Это, это важно для понимания, кто какое решение принимал. И это важно для обучения ньюкамеров. То есть вот, вот этот вот, э, трекинг э, встреч, трекинг э, коммуникаций, асинхронных опять же, то, что я там написал. И я не жду мгновенного отклика, потому что человек может спать на самом деле в это время. У него может быть нерабочий день. Мы к этому готовы исторически. Поэтому э, ну, для нас... Удаленка это вообще не проблема. Более того, она открывает возможности найма людей по всему миру. То есть сейчас я нанимаю людей в Европе, пришел, пришел мой Чар, говорит, ну где мы, в каком регионе будем брать, там в Германии. Я говорю, мне не важно. Он говорит, ну тогда давайте берем в Испании, потому что там хорошее трудовое законодательство, к примеру, хороший для работодателя. Вот, то есть у меня сразу открываются новые рынки, мне открываются новые возможности. И вообще хочу финализировать таким тезисом, что сок это процессная организация, то есть там люди, процессы, технологии, да помните, но процессы очень важны. Я бы сказал, даже они первостепенные, ну там с людьми примерно на, на первом уровне. И э, удаленка это хорошая проверка эффективности ваших процессов. Если вы ходите на удаленку и вы не теряете эффективность, значит процесс у вас работает. Если вам там нужно обязательно что-то там пинать, там стоять на, на, над головой, чтобы он работал, там не отрывал, курил, выходил, мало, значит процессы не работают. Нужно что-то с этим делать. Тут, Серег, я бы немножко... От себя добавлю, мне кажется, коллеги согласятся. тот вопрос еще размерности, численности, и квалификации. Когда СОК компактный, ты говоришь о экспертной команде, которая в общем, по умолчанию самоорганизована, вот мне нет задачи питать свою третью и четвертую линию или команду развития. У них есть задачи, они по ним работают. И своих замах я не, не, я не пинаю. А когда ты выстраиваешь зонтик на тысячу человек, там, не знаю, на 300 человек, включая существующих студентов, которых в общем, хорошо по процессам организовать, ну и просто по надо шлепать для того, чтобы они работали. Вот это, конечно, чуть другой челлендж, ну, по крайней мере, по моей оценке. Онбординг и мен менторство. То есть онбординг и менторство, вот тебе контроль. То есть любая проблема, она имеет определенное решение. И это решение, оно, ну, как бы не совсем не новое. Есть компании, которые, которые вообще полностью удалены, там, типа GitLab. А. То есть у них нет офисов, они работают все удаленно, они они, может, даже никогда не виделись вместе, кроме как вот тел теле телеворкингом. Поэтому это работает, и, ну, время покажет, это плюс. Хорошо, да. Мы все несколько олдскульные. Сергей для нас некоторый new age. Посмотрим, к чему это пройдет через там, 10 лет. Да, да, да. Как мы соберемся на 17-м сок-форуме и обсудим. расселись ли мы все по разным городам и деревням или по-прежнему собираемся в офисах. Ну и, наверное, последним вопросом, таким рефреном, хочется бросить мостик в завтрашнюю антипринарку. Там тематика «Выбираем новую катастрофу». Наверное, такой апокалипсис рисовать не хочется, но, тем не менее, хочу от каждого спросить, не знаю, от одного до трех пунктов, вызовов перед соком, который вы видите впереди в связи, не знаю, с трансформациями IT, в связи с пандемией, с чем еще? Вот что у вас как у руководителя в голове наиболее часто заставляет вас плохо спать по ночам и какие челленджи вы для себя видите в будущем, не знаю, на 2, на 3, на 4, на 5 лет? Что тревожит? Сергей, давай, наверное, тогда по порядку с тебя... Не знаю, что меня тревожит. Там такой провокационный вопрос, что тревожит. Ну, я могу себя на что Понятно, куда развиваться. Вот, понятно, что делать. Понятно, куда идти. Что тревожит. Ну, знаешь, мы для этого делаем сок, управляем, чтобы спать спокойнее по ночам. Внедряем процессы, учим людей, там, совершенствуем технологии, чтобы все мы ночью в холодном пото не просыпались, не понимая, что у нас там происходит сок. Поэтому, ну, из, не, знаю, из, по, не знаю, апокалиптический сценарий, наверное, не про нас. Вот мы люди такие операционные, мы работаем в моменте, а не фантазируем, что будет там, через 3-5 через лет. С точки зрения, куда развиваться сок, ну, на мой взгляд, это все-таки история, от которой мы не уйдем, это автоматизация. Вот, это автореспонс и скорость реагирования. Вот, правильно Сергей сказал, да, невозможно там человеку бороться с фонокраем. Да, невозможно, потому что скорость распространения этой истории намного выше, чем человек сможет руками там это все бороть. Но с этим можно бороться автоматически. И вот автореспонс, эта история, на мой взгляд, такая, достаточно серьезная. Более сложная корреляция. Непростые правила, а уже сложные, контекстные, обогащение. Это то, что вот нас ждет там, в ближайшем будущем. Ну, искусственный интеллект, ну, понятно. Все в эту сторону идут. Вопрос, насколько он заменит людей, какие линии мы будем выводить, как быстро. Ну, то есть это все, вот, что нас ждет, мне кажется, в ближайшем будущем. А с точки зрения апокалипсиса, ну, не знаю, я не, не пророк, и тут не скажу, что нас ждет Им через пару лет, чего бояться. Посмотрим. Спасибо. Андрей. Я для себя вижу... Такие вызовы вообще, в принципе, в отрасли кибер, ну, в, в кибербезопасности и для СОКа в частности, э, которые диктует, э, скажем так, мировая технологическая стратегия, если это можно так назвать. Э, первое – это э, все больше и больше переезжают в облака. То есть в, к облачным провайдерам э, Amazon, Azure э, и, и другие, и облачных провайдеров тоже ставят, становятся большое количество и вот каждый переезжает туда по-своему там есть свои вызовы безопасности как для клиента самого так и собственно для этого же облачного провайдера поэтому это первый вектор в который нужно копать и работать второй вектор который я вижу то есть что нам дает мир это глобальная цифровизация всего и вся, то есть все больше и больше переезжает в информационные системы личных данных. И поэтому, соответственно, чем больше туда переезжает, тем больше возможно нужно обращать внимание на то, чтобы обезопасить уже тех же самых цифровых, цифровых двойников, которые у каждого из нас потихоньку создаются в разнообразных порталах. И третье, как вытекающее из первого, наверное, все-таки вот из таких совсем космических облачных целей, это безопасность того, что будет происходить в метавселенных, которых сейчас... Не то чтобы слишком большое количество, но количество довольно э, немалое. Как они будут развиваться, как они будут объединяться, будут ли они объединяться в какой-то интеграционный хаб метавселенных или что-то еще будет. Э, и туда же в эти метавселенные будет мигрировать психология человека, когда там, э, можно будет сидеть в облупленной квартире, а в это время надел очки виртуальной реальности, и ты в дворце. Э, и э, что таким образом будет там происходить в этих метавселенных, как это будет влиять на жизнь человека в реальном мире, ну, тоже, я думаю, вопрос безопасности там не на последнем месте. Ну, я попробую опуститься от мировых тенденций к нам. То, что я вижу и думаю, что, наверное, будет для нас для всех вызовом, это создание единой биометрической системы. То, что сейчас как бы происходит, и загоняя, ну, заводя туда людей, использование ее, конечно же, это безопасность цифровой личности, кража. Только вообще сложно вообразить, что может произойти, если происходит кража или подмена. Но, ну, соответственно, я думаю, что это наше светлое будущее. Ну, второй, наверное, вызов, который может также произойти, также так или иначе может быть связан с данными, но это наличие QR-кодов, привязка QR-кодов всем людям. Соответственно, дальше, наверное, можно представить, что это развитие будет идти не только в рамках того, что мы пользуемся там рестораном и транспортом, а скорее всего, наверное, и финансы будут на это подвязываться. Ну, ну и в целом, наверное, потому что, видно, хотелось бы большей грамотности людей э в области инновационной безопасности и большей, наверное, какой-то ответственности от коллег, которые приходят и так или иначе работают бок о бок с нами, но периодически действительно слышишь странные вещи, там, говорить их не буду, но бывает. Поэтому, наверное, вот хотелось бы в этом направлении. Вопрос был, в чем я, в чем у меня голова болит, да, то есть ничто нас ждет, апокалипсис, не апокалипсис, нас не ждет, апокалипсис, сразу говорю, конец, конца света не будет. Я, а, я точно знаю, да? Да, у меня голова болит, на самом деле, повышение эффективности нашей команды, я уверен, что атаки будут появляться, я уверен, что они будут все новые и сложные, я уверен, что технологии обнаружения будут постепенно уходить в автоматику. Ну, то есть мы не будем одни и те же атаки находить все время вручную. Ну, это очевидно. Да. То есть, э, вот то, что там говорили, автоматический респонс. Там, ну, как бы это уже придумал, называется антивирус. Да. Он увидел, сразу вот респондент. Неважно, как он это сделал, на endпоинте принял решение в облаке или гибридное, и на endпоинтере в облаке. Ну, как бы любой автомат, как бы он уже изобретен давно. И все новые наши там вызовы они будут комодизироваться да, и уходить в антивирус. А, но это не значит, что у меня не будет пропадать работа. А, потому что никогда, никакая автоматизация а, не приводит к снижению трудоемкости. Ну, как бы я, как, странную вещь говорю, да, но подумайте над этим получше и поймете, что любая там автоматизированная система просто она как бы переводит на другой уровень а, функцию, да, там, мы там будем больше видеть, глубже видеть, быстрее обнаруживать, но то, что сократит там количество людей, нет. То есть оно сократит, например, количество людей в моей команде, но увеличит количество разработчиков, количество математиков, которые будут придумывать там глубокое обучение. А, так вот, я... Забочусь об автоматизации. И я сильно надеюсь, что те продукты и сервисы, которые я буду предлагать, они будут адекватны уровню угрозы наших заказчиков. Спасибо. Ну что, важно нас надеюсь, что никто не верит в апокалипсис. Все поделится что у нас еще впереди много работы и будем двигаться вперед. На этом мы, наверное, заканчиваем нашу секцию.